Привет, Антон. Антон, ты с того призрака, ты можешь проходить сквозь стену? И да, не пугай никого. И... И... И... И... Антон, <связывая> что я сказал? <связывая> Ладно, смеси-смеси, а ты знаешь, что на призраков <связывая> охотники за привидениями? Что улетел. Кстати, ты можешь селяться в труп от других людей, но ты не можешь селяться в свое тело, но тут нету <сосим> никакого трупа. <сосим> Кстати, души попадают в рай или в ад. Тебе повезет, если поведешь рай. А? а если в ад, то тебе будет мучить демон. <сосим> Антон, ты призрак, тебя не видят. Кстати, призрака не существует, а мертвые души попадают в новое тело без памяти. Например, человек или в животное. Но в этой вселенной ты можешь существовать. А также тебя могут видеть. Давай удачи. Ну на этом все. Желаю вам удачи. Всем пока-пока.